Здесь я родилась, здесь крестённая в Иринате. Река Иринат, вот она. Отец с у нас было сетверо, два брата и две сестры. На жилье у нас никто не был, сорок ровно все седьмое десяток исполняться близко. Нет, а здесь у составилось. все двадцать пять годов. Agafya Lykov is one of Russia's old believers, an ultra-orthodox sect of Christianity that still exists in small communities around the world today. Fearing oppression and death at the hands of Stalin, Agafya's father, Karp, fled with his family into the Cyan Mountains of Siberia in 1936. Agafya was born into this harsh wilderness in 1944. The Lykov family lived undisturbed for 40 years, building a life in an environment where the winter temperatures commonly dip to minus 30, the summer growing season is short, and bears and wolves roam in abundance. However, food was always scarce, and in 1961, Agafia's mother, Akalina, starved herself to death so that her children would have enough food to eat. The area they settled in is currently over 160 miles from the nearest town. In summer, it's possible to reach the Lykov's cabin by a seven-day canoe trip. In winter, while we had heard rumors of a treacherous snowmobile route, it is virtually inaccessible by anything other than helicopter. In 1978, a team of Russian geologists spotted the Lykov's hillside farm from their helicopter. They later hiked in to meet them. It was the first contact with outsiders that the Lykovs had in over 40 years and it marked the end of their isolation. Since that initial visit, the Lykovs have become famous in Russia as the family of Siberian hermits who didn't know that World War II took place. They also suffered unspeakable tragedy when the three elder children all died within weeks of each other presumably from pneumonia contracted from a visit by the geologists Agafia's father Karp later died in 1988 27 years to the day after his wife passed away despite sporadic visitors over the years Agafia lived alone until 1997 when one of the geologists a man named your face moved to a cabin down the hill from her so now Thirty-five years after their first contact, Agafia is the only Lykov left, living the same way she has since she was born, and the only way she knows how, off the land, in one of the most inhospitable environments on Earth. Our journey to meet Agafia began with a 10 hour red-eye flight from New York to Moscow. Arriving in the morning, we met up with Gleb Lisichkin, the editor of Vice Russia, who would act as our host and translator. We then hopped on another flight to the city of Abakan, which is right in the middle of the country, just north of the Mongolian border. Abakan is the capital of the Kakasya region, and with 165,000 residents is modern, but by no means a teeming metropolis. We then met Igor, an employee of the parks department who would be accompanying us to see Agafia. This morning seems to be too foggy for flights, so we're waiting for a, a call from airport. Uh, the guys said it can be too dangerous to fly today. I mean, we can even departure from here, but maybe we'll be not able to land there. So we should wait like An hour or more. Hopefully it happens a day. Maybe not, who knows. We use this time to check out the town. Woo! Ouch! The call finally came, so we jumped in a van and drove several hours south to the Shishenska. So this small airport called Shushensky is not really useful for normal passengers. No one was here for like 20 years, so that's pretty much useful for us, because using this we can reach Agafia. However, by the time we arrived, some severe weather came and grounded our helicopter for another night. The unexpected delay gave us time to buy some things that were on Agafia's wish list. Namely, a goat and a rooster. On the third morning, the weather had slightly cleared and we were able to board the helicopter. Despite some technical difficulties, which made us second guess our choice of aircraft, by that afternoon, we were finally in the air on the final leg of our journey. As civilization dropped away and the taiga grew, we made an unexpected stop in a snow-covered field to pick up Sergei, a parks department official who spends most of his time living in the mountains and has grown to know Agafia over his years there. Siberia is a region in the middle of Russia, covering about five million square miles, an area nearly one and a half times larger than the United States. The area is sparsely populated with few major cities like Abakan and is mostly comprised of large swaths of untouched land called taiga, a sub-arctic forest known for extreme cold and massive amounts of wildlife. It was into this taiga that Agafya's father led his family in 1937. We landed on the frozen river, unloaded our gear and gift animals, and went to meet Agafia and Yurafey. Добрый день. день. Красивая. Красивая. Красивая. Красивая. The helicopter left and would only return in several days time if the weather was good. Hiking out wouldn't be an option. early morning in Siberia, super dark, super cold with guy because she's already up. She wakes up and near 6am or something and she's told us before. She starts her day with praise and we start our day. That's <todang> it. Стали истреблять совсем, дети стали отсуха терять, без вести их все. Вот в такое время и вышли на совсем из мира и не стали более с миром общаться. Это его нельзя. наверное, как бы не 400 лет. Потом Безбожно-то эта наука пошла. Ну, а высла наука, страшно это. Вообще, до наука-то. Красиво, то куда залезла? Да, сурка, да, зеленка, полосочка, да? полосочка золотенька, да? Не знала этого дела, молозивом На нельзя. Накормила, он отравился, вечером наелся, ну вот сказать, вчера наелся, а сегодня блевать, болевать и этот кот-то... <смех> а как ее зовут? Тайга. Тайга. Девочка, да? Как сорвется? Только с привезенной на стенах в стенах все переворачивает. Один раз в той ясочке было. Федора привозила масло, да. мало сна. Она схватила. В пакете то и с маслом с нами давай таскать. Но ну и вот это ворота никак ее нельзя отпускать. Близко гавкнет нет. этого, но поймешь, медведь приснул. Все лето медведь холостыми патронами гоняю. И вот тут он муку таскал, возьмет, и схватит мешок муки, потащил. Вот. Но всю ночь у меня свет, свет с конгаревым. И он пришел, притоптал морковь. Я думаю, кошки выкатали, а потом гляжу, следами, медвежа. Тут Селезрусей встретилась с ним. Ни ружья, ни ножа, ни топорика. Праздник, стал на меня, глядит, Я Великому сынуку Георгию, девятая песня стисок запела. Нас, пою, сеть Я... Та она опять побежала и туда. Старики рассказывают, надо Не... ну как, человек все равно боится медведя. Не убегать, самое главное не убегать от него, потому что у медведя просыпается инстинкт охотника, догнать человека. Ну и если он ударит раз, то хватит человеку. Но в основном, когда человек идет, медведь идет на тебя, надо громко кричать и назад не жагу, потому что ну, были случаи, медведь подходит в упор на метр и разворачивается и уходит. Если человек с детства учится, если он живет в тайге, он начинает понимать повадки животных и погоду, он начинает понимать природу, слышать ее. В тайге погода меняется очень быстро. Сегодня может быть солнце, к вечеру может быть уже дождь, ночью может быть снег, потом может быть ветер, и все может поменяться. Секрет выживания, он на самом деле прост. Это, это каждодневный, рутинный очень упорный труд вам а, тяжело жить одной в тайге Да. ну да в тайге то жить это все если с хозяйством то вообще... но человек может да. выжить один в тайге да если при здоровый молодой не не в эти годы и Despite being 70 years old, Agafia is energetic. She gardens, fishes, forages, cuts and stacks firewood all by herself. But it does take a lot to keep up with her daily chores, so she put Gleb to work. It's literally like tons of it here. Snow is too heavy for plastic The shovels. It's pretty hard to survive alone. But she still... no, She still don't want to come. Ты его вот Встречаешься с другого человека, наверное, туриста, радуешься, что ты можешь ему помочь. Раньше в Сбурге всегда оставляли охотники, всегда дрова, спички, покушать, потому что ну, закон трейки, можно сказать, не такой. Трейки-то людей плохих не бывает, в принципе. Но больше плохих людей там, где... Больше народа, там им больше можно отщипнуть. А здесь они не смогут выжить. То тайга, как будто очищает человека. Все равно мыслишь, где ты плохо сделал, может быть, в той ситуации или в этой, такие мысли тоже просыпаются, как будто очищает, происходит очищение, может быть, души человека. Кто-то надо доброго помощника. А какой он сейчас помогает эти вот 16-го год живет. Он на моей помощи. А ко мне приходит обычно. Ну вот сейчас она это через день приходит воду таскает через день ко мне, У -у -у. потому что я туда на а, воде да. там как корову наледу. Заходи, заходи, закрывай дверь, заходи, прогреваю. А. В геологии я 40 лет отработал. Нашли-то маленькие паральцы у нас. Где-то в 78-м году, 78 а мы в 79-м. Сюда я перебрался в 97-м году. Это 16-й год сейчас. Многое я начал морозить, терять еще в армии. Был марш-борсок. Вот. Ботинки оказались мертвые, забайкали Байкале, 40 градусов мороза. И представляете, ботинки малые. Я подморозил правую ногу, ну, пальцы почернели. А этот, теперь он все никуда, никому не нужен. Он не поедет, от Я в городе там, и, и жить-то не смогу. Теперь эти машины, там вообще дышать не ним. Вот в Абакане была я, надея, эти машины вот ходят день и ночь без остановки. Это сразу я чуть-чуть там не умерла. А я там была, да, всех то всех-то раз пять. Мамины-то сестра ещё три было, ещё в живых, с ними повидаться. Приехала и заболела дома, -то в северу воспаленным лёгками. Второй раз на Пасху увозили меня. Я опять там заболела, воспалением легкими, но были лекарства, весной березовый сок бежал. Как только той воды-то хватило, напилась, ой, восемь дней я так там, я болела страстной температурой. До 38 восьми уж дошло. И особо если на 40 высла, я бы не вынесла совсем. Капустные листья, мокрым, менее меня голая Да вот эти, всю температуру-то сбила. Damn, I stuck. I think I should repack it later. За... Рисунок, а как окошко зовут? Рисунок, а. А что написано? За веру и добро. Взял, вот прицепи он. Дров никуда не... Не может сходить, придаст сын дробь. Мы с а. ну как мы с ней? Ну, драки не было. Драки не было. Драки не было. Так что, ну, что тут можно сказать? Вот. Хотя я все-таки мужик, а она женщина. Всяко может быть. Но Господь держит. Правда, Агафья, говорю? Плодцы не говорит. Ну а что, что, мне, что, такой меня, плохой, плохой, плохой характер? Мне самой крепко стоять пришлось от этого два раза, суть, суть я один раз больна, и все на его нашло. В смысле, то есть да. он, он, вы, вы это, плохо себя чувствовали, он не помогал или как? Да не, не помощь, а грехов надела там. И ну, написал какое-то письмо, будешь со мной жить, сожгу письмо, не будешь жить, прилетят, на тебя на родственники наденут, и все, но я тогда несколько. Ни не, не, не день не носить, спать даже не, не могла, но молилась. И хотела бросить все его уйти с голоду умереть. Вот и, это грех, так довел. грехов надела. И я все вспоминаю, как его, если Господь вынудил сказать-то, я бы могла попасть. А тогда никуда не делись. В Ветхим законе старцы Сусану. Я так там грозили. Но сами они получили. А то мы не буду, пока их самих убили. Сусан то пророка Даниила Господь восставил. Так и меня тоже... Живу, так вы относитесь к тому, что у Европей радио. Систеть. Вы слушаете радио? Да, слушать-то а так вот маленько, где э, происходит убийство, где там эти взроссятками-то губят, сами гибнуты. Вот это вот слушать, ну держах, э, гибнут, вот это слушают. обед то всякая на потемках или лов, всего А кушаете вы что? Ну, да, все. Все придется, все-то ну, крупы, есть и мука, все надо. Э, Крупы-то ну, свариться, а муку надо стряпать хлеб. Э, стряпать хлеб, это надо время свободное. И надо в тепле, а не в полумерзлой избе. Но Если в полумерзлой, он не подниматься. Этот катский останов. Где-то было? Вот. Да, этот-то. А там такая одна. Были злотники, серебряницы были. вся так бумажные стали деньги -то. В миру без денег не поживёшь ты то, если кто с сребролюбием заниматься, что богатый, а бедным не подает. Так вот это в писании запрещено. Были бы так и вот -то... И это за 50 Вот все эти будут на руку и на лоб взявлять. вот это вот страстное. Вот и будет пророчество, последняя исполнится, апокалипсис. Время... Миротворного круга он 500 и 32 года, но более 70-ти прожили его. 19 год был, утром взрывалось, видно, в то время запускали, но потом боли и боли стали, и висит более 10-ти лет. пугать. пугать. цель вылетает. Если светом летит, сейчас-то не стало, сейчас совсем мало гранита, их сильно по много запускали. <Говорит> Альфушек. Да, вон он. Стал с дождем, со снегом падать. Вот это вредно. Мне шестой год был только. Они летали, снимали, но Господь прикрыл, несё им В снимку не попала. Такая громадина летала. А как вы считаете, вот если бы э, геологи в э, первый раз не пришли, и, то есть если бы вашу семью не обнаружили, это было бы хорошо? Да. Я не знаю. Но с уж вместе пожили бы. Жить-то у нас несем стало. Посуда издержалась, секунд они устали. Совсем в плене топоры износились, пилы Значит, тоже износились. Сразу пилы и топоры, то есть... лопатки стали давать. Но ну, и тогда нам за картоску, за орехи материала. Начали люди к людям ходить. Ну, инфекцию занесли геологи, они вот от этого и помни, это врачи так думают. А в жизнь она по-другому бывает. Также здесь рассуждать можно по-разному. Тут еще не все ясно. Не все ясно, ребята, как что они подбирались все. Казалось бы, всех общительнее. Всех общительнее, всех настойчивые вот эта агафия. Казалось бы, ей может было умереть No, not no. Ready to go back to Abakan We spent a few beautiful days with Agafye and her neighbor Yerofey It was very interesting and Sometimes it was depressing, sometimes it was fun. But in any case, we should never forget this experience. Gafia has lived her entire life in the remote taiga. Aside from a handful of times going into the city, she's never left. She's survived, alone, and off the land with untarnished optimism, and even taking care of another person in this harshest of environments. Despite the sporadic intrusion of the outside world in the form of visitors, government, media, and falling rocket debris, Agafya's daily life remains mostly unchanged. Her continued existence proves that it's possible for humans to live alone in environments as difficult as this. There were once many old believers living in the Siberian wilderness. And as we flew over the vast empty taiga, it was not hard to imagine that somewhere there may well be more people like Agafya